так давайте немножко вам покажу изнутри как работает система как это все выглядит и как приходят заявки здесь по таблице вы можете видеть в статистике в аналитике как приходят заявки да то есть сегодня у нас 18 8 14 12 14 8 14 13 16 12 43 то есть и вот так вот каждый там 5 10 15 минут приходят заявки в нашу систему каждый день система собирает там, по 200 по 400 человек добавляет и ваши продающие группы страницы телеграме ВК и так далее да, потом отправляет посты, отправляет дожимающие письма, отзывы, кейсы, результаты. И таким вот образом эта вся база, она постоянно прогревается. Да, потом вы получаете заявки внутри своей системы, там, в Телеграме. Да, вы видите, как зовут человека, там, София, ее Телеграм, WhatsApp, хочу в команду. Э, фрилансер, не стере, хочет зарабатывать 700 долларов в месяц. То есть, и вот так вот сегодня, опять же, 18-е, мы видим, одна заявка, вторая пришла, третья, четвертая, пятая, пятая шестая, седьмая, восьмая. Девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое, 14. Ну, короче, вот так вот, вот видите, да, за сегодня, за с утра до обеда, пришло здесь только порядка 15-20 заявок. Дальше мы открываем ВК. Видим, тоже, да, сегодня у нас с утра 10-55. А давайте. А почему бы нет, конечно? Здравствуйте, расскажите. Привет, Сергей. То есть, и вот так вот везде, да, в Телеграме, в WhatsApp, в ВК, там, в Инстаграме, везде идет поток заявок автоматически. То есть, это система комбайн, да, который везде добавляет людей, прогревает, отправляет письма, дожимает письма, выставляет посты, все это за вас делает, вы только на выходе уже открываете и отвечаете своим заинтересованным а, потенциальным партнерам. Как продавать, как презентовать, как рассказывать, как делать формулу продающего оффера, да, мы это тоже все показываем а, в нашей фокус-группе. Поэтому, если вам интересно научиться с помощью такого комбайна да, работать и получать только входящие заявки, Записываемся на фокус-группу, с понедельника у нас уже стартует, и вы сможете научиться строить тысячные команды да, в любом проекте, неважно, какой то сетевой проект, продуктовые инвестиции, кэшбэки, торговые роботы, да, все что угодно, вы можете любой проект запустить, построить тысячную команду, ну и выйти хотя бы на доход 300-400 тысяч в месяц. В принципе, ради чего да, мы и приходим в интернет для того, чтобы зарабатывать и стать, наконец-то, финансовым свободным, путешествовать, отдыхать и находиться со своей семьей. Все, записываемся в фокус-группу, получаем всю систему, все инструменты, все связки и развивайте свой любой проект, зарабатывайте большие деньги.